Приветствую! С вами Сергей Бердачук. В этом видео я в рамках коучинга рассмотрю ваш сайт Института красоты Сентера. Точнее, именно я говорил про прототип сайта, как я вижу исправить вот это вот ну, некрасиво, скажем так. Сделано. Давайте я покажу. Здесь я в разделе по плану продвижения сайта добавил ссылки. Есть пункт прототип сайта онлайн и можно его скачать. Если скачать, у вас тогда будет архив. можно скачать архив, вы его распакуете, будет файлы вот такой папочка с интер называться. Запускайте и можно будет его стартовать и смотреть локально у себя на диске и можно будет посмотреть еще вот эти картинки например вот их можно будет распечатать отдать картинки, даже можно будет отдать архив программистам, чтобы они начали, ну, работали над версткой а еще лучше, наверное, надо будет отдать начали дизайнеру или совместно дизайнеру и программистам, чтобы Дизайнер посмотрел и более красиво это все нарисовал, чтобы все в едином стиле было сделано. Но самое важное, чтобы блоки были аналогичны тем блокам, которые я здесь предоставил, нарисовал. Я открою онлайн-версию. Онлайн-версия. Итак, здесь кликабельные картинки, то, что некоторые вещи можно посмотреть. Рассматриваем структуру сайта. Шапка логотип здесь пишем в повелительном наклонении звоните пишите ваши контактные данные здесь адрес а ну здесь э, не, не, не отобразился до 20 часов надо будет дописать По кнопку записаться онлайн или обратный звонок должна открываться формочка для ввода в принципе записаться онлайн получить консультацию это то же самое можно вот сюда переходить на заявку на консультацию обратный звонок аналогичная форма которая будет запрашивать данные контактные куда перезвонить меню ну меню можно в принципе оставить то что у вас есть раз оно у вас уже сделано не совсем правильно в плане понимаете вы работаете с рассматриваете услуги со стороны именно бизнеса они а со стороны клиентов. Клиенты так не набирают, как правило. Хотя, может быть, и надо тестировать. Можно и так пока оставить, как есть вот эти пункты меню. Важно, чтобы у вас остальная структура примерно соответствовала тому, что я сейчас буду рассказывать. Итак, на главной странице первый вот этот слайдер делаем. Важно, чтобы в пределах вот экрана, на небольших экранах у вас кнопка «Получить консультацию» была видна. Этот слайдер он должен включать в себя несколько уникальных торговых предложений по вашим основным направлениям. Например, по омоложению, уходу за лицом, инъекции, похудение. То есть, например, увеличение губ, там спа-салон, салон красоты, да? И вот мы пять слайдов должны сделать. Каждый из этих слайдов будет переводить на отдельную группу продающую страниц. Потом покажу куда конкретно. Соответственно, и вот эти фактически картинки они дублировать должны. То есть, когда слайдер слайдер мотается, в зависимости от того, какая здесь страница, будет должна открываться страница соответствующая, либо же омоложение, либо же уходу с лицом, либо же увеличению губ, инъекциям там и так далее. Блоки акций. На каждой странице сайта желательно внедрять какие-то баннеры с текущими акциями. То есть на вашем сайте всегда должна быть акция какая-нибудь. Они могут быть постоянными, могут быть привязанными как к времени, но важно, чтобы они были. Галерея. Вот здесь. Важно показать, если вы обратите внимание, вот у вас есть видео, которое на сайте. Да, тут я видел его. Видео журнала Санитера. Оно не очень... Надо смотреть. Там некоторые видео... Сейчас вот это, наверное. Нет. Ладно, про видео мы потом отдельно поговорим как их лучше снимать и как именно делать их продающими важно что здесь я вот из, из одного из видео набрал картинок по вашему бизнесу вам надо показать что у вас хорошее оформление удобный салон то есть показать как людям удобно, какие процедуры вы оказываете, чтобы часть сразу визуально можно было оценить. Поэтому тут два блока добавил, чтобы можно было достаточно много информации показать. Следующий блок, ну это слайдеры тоже, то есть можно было бы промотать по клику перейти на блок, посмотреть, либо же перейти по клику на страницу отдельную с этими слайдами, либо же сделать, может даже иметь смысл для каждой группы, например например если мы по омоложению, делать на той странице слайд галереи только омоложение а на главной странице полностью по всему бизнесу разные направления показать блок до и после обратите внимание на фотографии вот это вот улыбающиеся лица на многих сайтах я вижу аналогичной тематики и в принципе и у вас тоже есть лица которые пугающие Старайтесь сделать так, чтобы фотографии, вот я специально здесь сделал, ну, сейчас показал примеры фотографии удачных. Вот, например, применение ботокса. Видно, что фотография человек улыбается результирующая, то есть до и после. Ну, их подписать надо. До и после по-хорошему. Либо же внизу, либо же на фотографии. И написать, что конкретно было произведено. Здесь я все в черно-белом режиме делал в модели. Цветным отображал только те элементы, которые надо будет выделить. Конкретно это кнопки. Кнопки и какие-то ключевые элементы типа вот телефонного номера. Выделить имеется в виду, что они должны быть не в стиле самого сайта, а выбиваться из колеи. То есть кнопка, которая нам должна быть активна, она должна быть желательно красного цвета то есть дизайнеру сказать, что дизайн сайта должен быть таким, чтобы кнопка, которую нам надо сделать, например, онлайн запись, она должна быть не вот здесь вот она не должна совпадать с дизайном сайта, она должна быть вот вот такого вот красненького цвета, в идеале, либо же какого-то яркого вот типа зеленого. Тестировать надо, но Гораздо лучше люди нажимают, кликают, когда оно выбивается из клеи. То есть оно выпадает из всего дизайна сайта. Сам дизайн сайта лучше делать в ограниченной цветовой палитре. Там обычно 4 цвета используются. Черные. Относительно небольшое количество цветов. И вот обращаю внимание, делаем все фотографии так, чтобы были красивые и не пугающие. Не стараемся все таки эстетически подбирать фотографии с людьми чтобы они ну, не вызывали отвращения дальше сейчас я вернусь назад блок видео здесь опять же здесь это общее видео на главной странице которое будет касательно вашего конкретного бизнеса полностью по всему бизнесу обзор да? И в принципе, кнопка получить консультацию, чем чаще мы ее вставляем между этими блоками, то есть мы, фактически вся верстка нашего сайта должна быть такими блоками. То есть мы должны иметь возможность создавать страницы и вставлять как бы такие компоненты, которые ну, типовые блоки, потому что по-хорошему все продающие страницы, они будут у вас такой же структуру иметь. То есть, если вот открою картинку, если вы посмотрите, вот видите. Это страница главная, это страница со списком услуг на омоложение. Да? Это страница на фотографии. Но опять же, блоки, все остальные видны здесь внизу. Сейчас я блоки рассмотрю и пока еще раз к этому я вернусь. Видео, кнопка. Кнопку можно там в зависимости, как будет получаться. Наши специалисты. Здесь мы показываем красивые опять же фотографии, стараемся, чтобы люди улыбались, желательно показать, вот как здесь вот что, чем они конкретно занимаются, их профиль. Ну тут маленькое изображение достаточно, можно больше сделать, ну я не знаю, насколько оно целесообразно. Следующий блок: лицензии, сертификаты, и награды, то есть то, чем вы можете гордиться, чем и что требуется для вашей работы. В частности, лицензия на медицинскую деятельность вам требуется различные сертификаты показывающие что вы ваши специалисты прошли какое-то обучение выиграли какие-то призы какие-то там кубки и так далее то есть ваши погоны то, есть то что важно для создания доверия блок гарантии гарантия качества здесь я прямо текст вашего сайта написал блок отзывы клиентов опять же на главной странице мы делаем отзывы по в разнобой. В принципе, на остальных блоках тоже можно в разнобой, либо же делаем в зависимости от того, какой тематики. Например, если мы на омоложение, то делаем отзывы на омоложение. Если там на увеличение губ, значит на увеличение губ. Блок как на найти. Вот этот блок. Обращаю внимание, что лучше делать его не так, как у вас картой. Где-то я тут видел. Вот, это не очень удобно в плане не очень информативно. Лучше сделать картинку. Вот как здесь сделано. Сейчас даже покажу еще на другом сайте пример. Хорошие примеры. То есть мы берем картинку с Google или с Яндекс Map э, карты. Сверху накладываем белую картинку. На нее накладываем контактную информацию и указываем вот эту маленькую карту, которая сразу показывает, где что это Москва, сразу видно вот это кольцо, где конкретно вы находитесь и кнопка показать на карте. Тогда у вас не будет вот это вот то есть когда ты мышкой водишь здесь, у нас оно как-то не очень хорошо получается. Ну, можно в принципе, но мне больше вот именно такой вариант импонирует. И последний блок. Это конкретно блок заявка на консультацию. На большинстве страниц мы его делаем именно в таком виде. То есть фактически он должен завершать ваш. И вашу страницу минимизируем в количество вводимых данных. Вам надо только имя, телефон. Проверку здесь тоже не ставим никакую. Пускай что угодно будет, хоть что-нибудь пускай введут. Не надо делать обязательные поля, не надо делать никакие капчи. Вот этот вот блок, ваш промокод, я потом еще расскажу дополнительно, надо будет программистам сказать, чтобы отслеживать реальных клиентов, откуда они пришли. Желательно будет сделать специальный скрипт, который будет показывать и внедрять потом ссылки, этот код, при помощи которого мы можем отследить, откуда человек пришел с какого канала например с контекстной рекламы с поисковой оптимизации с социальных сетей то есть эффективность каналов нам получить надо будет создать страницы антиспам конфиденциальность например ну, как это сделано зайти можно на сайт больше продаж точка ру, допустим или даже вот на этом сайте нет на этом нету просто если будете давать рекламу и вообще вот людям важно важно иметь гарантию что им не будут слать спам здесь мы расписываем что мы не, не отправляем в рассылках никакой спам и так далее и расписываем условия конфиденциальности. Опять же, политика конфиденциальности, что вы собираете информацию на сайте, но эта информация закрыта для публичного доступа. Это, в принципе, два обязательных пункта, по которым, когда даете контекстную рекламу, они должны быть. Иначе будет плохо с модерацией. И ссылка на блог я здесь сделал. Сейчас, сейчас я нажимаю. Это то, что я хотел показать, как лучше сделать блок. Блок не, не в плане того, что вот именно блок у вас здесь есть... Где-то я видел статьи. Вот это вот блок статьи. Создание мегагруппы это все убрать. Никаких сторонних сайтов не должно быть, никаких сторонних ссылок не должно быть на вашем сайте. Карта сайта. Ну, в принципе, можно было бы карту сайта тоже добавить, добавить. Хотя большую разницу он там не имеет. На самом деле. Так. А, вот, ваш блок. То есть вот эти вот блоги, они сделаны именно как блоги. То есть, если я здесь нажимаю, у меня здесь получается вот такие блоки. В принципе, но с одной стороны, нормально, но с точки зрения поисковой оптимизации. Трудно, трудно контролировать, когда мы делаем именно так. Поэтому я рекомендую сделать все-таки статьи наз... ну как угодно на самом деле, как мы их называем. Важно, чтобы мы сделали группировку и структуру какую-то. Структуру желательно сделать то, что я вот вам написал по основному семантическое мудру, что мы подобрали. Может по чуть-чуть тут их переставить местами. В частности, например, тут было у нас что-то с лицом связано чистка лица. Несколько нескольких местах я посмотрел, что можно его переставить. Но смысл в чем, что мы должны несколько групп создать основных направлений вот именно по вот этой структуре, что мы разрисовали, да. И под каждую из этих групп создаем подгруппу. То есть здесь уже конкретно ссылкин. То есть там, например, мы написали несколько ссылок. Вот это должны быть там на конкретной статьи переходы, а первая строчка должна переходить на группу точно так же первая строчка как походить должна идти на группу, а все остальные на статьи. То есть если я сюда перешел, это группа, группа там как помолодеть, помолодеть например, и пошли статьи. Если я нажимаю на статью, у меня должно быть открываться сама статья. А вот здесь я рекомендую сделать именно такую верстку, чтобы с левой стороны у нашли все наши основные услуги именно по тем ключевым фразам, которые мы вот отобрали вот здесь вот. То есть она фактически это та информация, как люди набирают в поисковых системах. И для поисковой оптимизации нам важно именно так их и называть. По факту вот эти вот ссылки лучше делать на продающей странице а не на статьи. То есть вот это фактически это будут переходы опять же на продающие страницы, то же самое, что и меню вот у нас вверху. Только они будут по другими текстами прописаны. А вот здесь мы прописываем сами сами статьи, вот примерно так вот оформляем. Важно, опять же, что я говорил. Вот это хлебные крошки так называемые. У вас они неправильно сделаны. На главное нам смысла вообще то То есть можно убрать этот узел. Потом, например, авторский блок Елены. Допустим, я сюда захожу. У меня вот она следующие 10 журавликов. 10 журавликов это заголовок статьи. Если рассматривать вот эту вот страницу, то вот это вот тоже заголовок статьи. Статьи он должен быть тегом h1. И он должен быть явно больше, чем основной текст. h2 чуть-чуть меньше, чем h1. То есть это заголовки там h1, h2, h3, h4 H… до h6. Он может быть ваш дизайнер должен прописать. То есть h6 по размерам примерно такой же, как основной текст. И никаких стилей других мы не должны использовать рекомендую использовать вот у вас очень что мне не нравится на сайте очень плохо читаемый текст текст делаем черным цветом никакого серого цвета Дизайнеру не, не даем возможности вот, это вот дизайн должен быть черным удобно чита, удобно читаем вот вот такой вот текст должен быть как как на этом сайте простой в идеале ссылки должны быть синего цвета и подчеркивание при наведении либо же вообще просто чтобы они были подчеркнуты по тексту мы подчеркивания нигде не используем это признак того что это ссылка вот используем картинки как у вас что важно в статьях мы их оформляем и в них внедряем блоки блок обязательно блок какой-то например на получить консультацию по той тематике которая мы рассказывали здесь мы например омоложение то есть мы делаем переход на продающую страницу омоложения и делаем перелинковку как на другие страницы вашего сайта как именно сделать перелинковку я дам еще вам видео дополнительно но вот здесь вот у меня на сайте есть если зайти продаж больше ру оно есть в принципе вот он при подписке. Но это я напишу конкретно еще в структуру сюда. Ссылки на эти видео дам дополнительно. То есть это позволяет минимальными затратами раскрутить сайт. Когда вы делаете блок в автоматическом режиме, вот так вот, как вы здесь делаете назад, там и так далее, переход на предыдущую страницу и так далее, он его очень трудно контролировать, как накачиваются ссылки вот если вы посмотрите это видео про то что вот это вот я рассказывал там специальная структура такая рисуется то есть мы должны все время прорисовывать когда добавляем страницу прорисовывать на какие страницы она ссылается и вот эту структуру мы должны здесь прописывать то есть сразу когда добавляем страницу у нас как минимум одна ссылка должна здесь быть чтобы как только появилась эта страница у нас на сайте, она должна сразу же ссылаться на какую-то другую тематическую страницу этого же сайта. И обязательно какой-то призыв к действию. И, в принципе, вот это вот тоже будет дублироваться это на продающей странице. Что касается самих продающих страниц, вот если с главной страницы я зашел, вот я пример сделал. Например, раздел омоложение. Мы здесь делаем точно такие же блоки. Называем, например, вот омоложение, пишем. Небольшой текст с описанием темы. И дальше пошло. Мы расписываем наши основные услуги, например, элосамоложение. Делаем картинку тематическую. Опять же, обращаю внимание, картинки. Вот у вас там где-то как раз-то элосамоложение. Сейчас я попробую найти его. Там страшная картинка с моей точки зрения. Но нет где то я видел такая в очках белых это ЭЛОС апелляция LS омоложение ну скажем так оно не очень хорошо смотрится старайтесь выбирать картинки которые грубо говоря набираем здесь ЭЛОС омоложение Нажимаем картинки и выбираем картинки, которые нам. Вот видите, с этими очками оно как-то не очень хорошо смотрится. Да я понимаю, что это типа защита. А здесь вот оно более приятно смотрится. Вот более приятно смотрится. А лучше, чтобы еще такого вот. Вот здесь вот видно улыбка, маленькая улыбка. Вот, вот улыбка она должна быть на лице. Удовольствие человек должен получать. И надо именно фотографии этой показать, что это не больно, что это просто. Не показывают такие вот страшные фотографии здесь. Если их показываем, то мы их показываем там дальше на блоке... Вот я вот здесь, если мы рассмотрели, это у нас получается такая древовидная структура. Типы... Элозамоложение, ватную массаж. И несколько еще надо будет добавить в соответствии с вашей структурой, что у вас там аппаратная косметология. Ну, видите, у вас иерархия именно отходит из от косметологии. Люди же рассмотрят не от услуг, не от именно как косметолог а именно от проблем. если рассматривать проблему, проблема в данном случае омоложение. Вот мы смотрим все наши услуги, которые сюда подходят. Мы их группируем. Подумайте, возможно, имеет смысл именно таким образом перегруппировать ваше меню верхнее. Обычно практика показывает, что людям понятнее, потому что не все понимают ЛПГ, массаж и так далее. Кто-то если набирает туда, а кто-то не понимает, и их надо этому научить. Люди находятся на разных стадиях, на, раз, на разных стадиях принятия решения, и на разных стадиях они некоторые знают, а некоторые еще не знают. Их надо обучить. Разные точки входа. Вот. И если мы смотрим эту иерархию, нажимаю, вот, например, подробнее. Так, вот конкретно EL-самоложение. Пошел блок. Важно вам, чтобы у вас на первой странице, на, на, на первом экране, получить консультацию была кнопка. Здесь надо расписать мини-уникальное предложение. Что конкретно эта услуга дает людям? Вот если почитать, что у вас здесь написано, я. Честно говоря, вот из этого очень очень тяжело было мне выбрать кусок, понять, что это такое. То есть людям на самом деле до лампочки что-то. LS, электрооптикал, синергия, это сочетание световой лазерной энергии, электромагнитной энергии, волн радиочастотного РФ. То есть язык сломаешь. Людям надо проще писать. Это написать превосходно элло омоложение превосходно справляется с признаками фотостарения мелкими морщинами а здесь вот не надо точка запятой двоеточие вообще когда мы перечисления делаем, никаких знаков грамматических не ставим они ухудшают читабельность то есть просто вот не не надо следовать строго строго русской грамматики на сайте это для продающих текстов не должно делаться таким образом здесь вот до пяти элементов мы прописали допустим можно сделать большую как на главной странице можно сделать я здесь все-таки рекомендую нам более узкую сделать а текстом дальше расписать более детально что это означает то есть что это лучше способов что важно людям без операционное омоложение видите вот этот вот фраза им им важно им важен результат что они получат они должны увидеть, как это действует. Здесь вот должны быть фотографии в калеере. Какие этапы? Причем фотографии именно вот такого плана. То есть красивые. Какие-нибудь не страшные вот такие вот, а именно процедуры. Вот, типа такого лазера, вот такой вот, вот такие вот. То есть красивые должны быть. Ну вот это не естественная какая-то фотография. А фотографии, кстати, лучше все-таки делать живые, ваш настоящий Не брать стоковые вот эти вот фотографии, а по аналогии просто сделать свои собственные. Можно, конечно, взять стоковые, купить на специальных хостингах, но практика показывает, что свои собственные продают лучше. То есть конверсия в продаже. Когда мы фотографируем по аналогии, то это видите, это же ваша собственная фотография, это я с вашего видео нащелк. То есть можно банально снять видео, потом взять раскадровку и выбрать оттуда фотографии. Очень даже хороший вариант. Соответственно, это процедуры, как это все работает. А здесь мы пишем, пошло дальше. Опять же, до и после расписываем видео, делаем блок ну по аналогии дальше пошло специалисты кто именно этой тематикой занимается опять же все повторяем лицензии сертификаты отзывы как нас найти заявка на консультацию то есть весь остальной блок точно такой же если вернуться сюда если я нажимаю вакуумный массаж то точно такая же структура то есть видите я вам два образца сделал как это сделать то есть мы пишем здесь вот это вот заголовок должен быть h1 h1 имеется ввиду вот этот вот заголовок сайта он должен быть строго то есть в общем строго у нас на сайте блоки должны быть h1 h2 h3 то есть самый первый должен быть h1 и насколько вы правильно вы его назовете, то есть он должен быть именно под ту ключевую фразу начинаться, с которой эта услуга идет. То есть нам надо, например, в данном случае вакуумный массаж лица. Вот так и называем вакуумный массаж лица. не больше, ни меньше. В тайтле, почитайте, потом мы там расписываем более детально. Но здесь важно так написать, чтобы. Как можно проще это было. То есть считайте, что ваши люди не меди... не знают медицинской тематики, не знают терминологии вашей специфической. То есть это, ну, как я обычно говорю, на уровне Гомера Симпсона. Ну, то есть человек, который с не... не не образованный. Есть, не все люди с деньгами. Даже не так. Не все люди разбираются в этой тематике. Например, до того, как я поковырял эту тему, я без понятия был, что это означает. И для меня вот эти вот слова многие, очень, то есть ни о чем не говорящие, понимаете? Электромагнитная энергия волны частотного диапазона. Ну зачем такое? Это можно потом как расшифровку написать, но начинать страницу всегда пишем с простых. Что это делает вакуумный массаж? Что он людям делает? Подтягивает кожу, убирает морщину, улучшается циркуляцию крови и снимает отечность. Еще что-нибудь там придумали Вот пять пунктов, которые нам сюда влазят хорошо. А здесь уже дальше мы расписываем людям важный результат, что будет. И они должны увидеть, как это происходит и, и посмотреть, что, какие будут результаты. Результаты я вам уже показывал, как правильно это сделать. Вот еще раз покажу. Здесь ссылка есть. То есть конкретно, вот примерно для вакуумного массажа вот такие должны быть картинки, чтобы показать, что было вот шея такая-то растянута, провели или там подвенный подбородок, провели, произошла подтяжка, лицо помолодело и стало лучше выглядеть. Желательно, конечно, спустящееся человек улыбался в конце, особенно в конце этого улыбался, либо же сразу можно... То есть, опять же, вот применение ботокса, применение вакуумного массажа дает такой эффект. Что касается сайта, еще, вот, правда, эти вот картинки я хотел вам показать. Тут есть примеры шаблона посадочных страниц, коллекция, так, примеры посадочных страниц просто. Здесь есть пункты аэродинамические обвес. Вот у них хорошо сделано этот блок. Видите, этот промокод у них стоит автоматически. И вот блок. То, что я говорил. То есть она не двигается. Это просто сделано картинкой. Если обратить внимание просто картинкой, но у них есть пункт показать на Google Картах. Вот здесь вот, если когда я кликаю, оно тогда перейдет на Google Карту. В принципе, людям уже достаточно вот этой вот информации, чтобы увидеть. Она будет гораздо быстрее грузиться, чем подцеплять вот этот вот скрипт Яндекса этих карт. То есть, оно более ну, первый раз оно будет быстрее грузиться. А скорость очень важна. Нам важно чтобы ваш сайт вот лаборатория тюнинга и у них точно также вот оставить заявку то есть это тестированные страницы, которые дают высокую конверсию. Я знаю этих ребят они очень серьезно занимаются этим бизнесом и тестированием продающих страниц по-хорошему моделировать вот как у них сделаны блоки то есть конкретно под их бизнес. Опять же, если у них рассматривается аналогичная перетяжка салона, тот же хостел. По аналогии можно найти и посмотреть, какие блоки они уже люди уже используют и что можно применять у вас, у вас на сайте. То есть вот как можно оформлять отзывы, как можно оформлять страницу. Но видите, здесь здесь карты сделаны. А вот с карты мотается, не мотается, здесь проблема возникает. А вот на этих самых, перетяжка салона, все, в принципе, вот опять же сертификаты, лицензии, сертификаты, видите, почему стоит к нам обратиться, может еще блок стоит добавить, опытные мастера, там, эксперты, там, своего дела, то есть несколько таких блоков можно будет еще по аналогии добавить. Так, это из этих пунктов. Еще я хотел сказать по верстке. Специально вам сделал здесь ссылку для проверки сайта. Вот, на Developer Speed Insights. и сюда загоняем ваш сайт, любую страницу. В общем. Задача наша такая, чтобы подключить программистов, подключить дизайнера, чтобы они совместно вот, аналогично сделали сайт и сделать его желательно, сделать, чтобы он был адаптивная верстка, то есть responsive дизайн так называемый. Я записывал видео, вот здесь вот, кстати, мобильная версия видео, версия сайта. Здесь я рассказывал, что-то это означает почему это важно но грубо могу показать что это означает сейчас сразу грубо это вот если я двигаю видите у меня папаш поехала верстка но картинка начала уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться меню здесь стало вот такое то есть она была в начале строчками на если же я зайду на ваш сайт у меня проблема с вашим сайтом особенно вот на главное -то вот заметное меню у вас перестает недоступно становится и сайт становится плохо, вот видите, чем, чем уже я делаю, тем хуже с ним Работать. Если зайти на этот сайт, он по-прежнему еще работоспособен. То есть я могу с мобильного устройства его смотреть. А по факту, сейчас очень много, достаточно большой процент людей заходит с мобильных устройств. И фактически, вы будете терять клиентов. Поэтому, раз уж вы переделываете верстку, имеет смысл сразу сделать эту верстку с адаптивным дизайном. Есть специальные фреймворки Программисты должны знать, там, например, Bootstrap, как сейчас. Bootstrap.com. Ну вот если здесь, например, нажать какой-нибудь что-то. Сейчас тут найдем что-нибудь. Например, сайтов, какие сделаны. Ну, программисты должны знать, какие есть движки для этого использовать. Я я вам сделал верстку на 960 пикселей, у вас сделано на, на 1000. Ну, просто, например, у меня сделано на, на Bootstrap вот этот вот сайт. Он сделан движок именно с использованием этой библиотеки. Но я просто покупал эту тему оформления готовую. Я не мучился, она стоит там не, не такие больших денег, чуть-чуть ее подправили мне программист, этого достаточно. На этом вот сайте нет у меня, на этом сайте применена другая технология для мобильных устройств, то есть на... только на мобильном устройстве можно увидеть, как он работает. Так вот, возвращаясь к теме. Так, это я закрою, потом посмотрите это видео. Здесь рассказывала, что и как это работает. программисты должны знать. Вот. Мы, когда запустили Developer Speed тест, он показывает, во-первых, скорость. спит это скорость, да. Очень важно, чтобы здесь проходили тесты на скорость. Даже вот, когда у вас много будет этих компонентов все сделано. То есть, когда сверстает сайт. Сразу же требования к программистам, чтобы они проверяли на все страницы, чтобы они быстро загружались и оптимизированы были картинки и вообще весь сайт. Это очень важно на текущий момент. Это раз для компьютера, видите, он показывает 81 из 100. Исправить вот этот какой-то блок. Ну, можно даже попробовать главную. Может быть, по главной он лучше покажет. То есть она специальная программа для анализа качества сайта, качество верстки, и она автоматически еще и определяет м мобильная верстка или не мобильная верстка. Сейчас мы проверим еще раз. Это реально. Ну я думаю, что в ближайшее время это будет еще больше влиять. По крайней мере, Google ввели фильтр специальный, который понижает выдачи такие сайты. И я не думаю, что Яндекс тоже скоро что-то будет подобное. Так вот для компьютеров, для главного у вас прошло все нормально более-менее по характеристикам. А вот для мобильных устройств он пишет, что, возможно, страница не пройдет. Вот так вот он видит, выглядит на мобильных устройствах. То есть реально им пользоваться нельзя. И если нажать проверка удобства на мобильных устройствах, кстати, параллельно запущу, покажу, как выглядит. Мой сайт, один из моих сайтов на мобильном устройстве. И там применена другая верстка, специальный модуль, который делает отображение другого другим типом. Так, что у нас с вашим сайтом? 91 один ну процент вот написано что у нас не оптимизировано слишком мелкий шрифт, слишком слишком близко друг к другу и так далее видите вот эти вот вещи должны быть изначально исправлены раз уж мы делаем как надо то лучше чтобы сразу сверстали правильно и сразу проверяли сайт на удобство под мобильное устройство Ну вот, так что-то тут тоже не, не проблема, но видно, что верстка под мобильники нормальная. Что-то я там наверное, кэш выключил. Так, ну в общем задачи текущие. Посмотрите это, эти шаблоны. Если есть какие-то вопросы, то задавайте. То есть Верстка должна быть блочная. То есть, как бы так. Вот эти вот, допустим, при сжатии, эти блоки должны. Например, вот эти два блока или три блока, да, они должны переехать вниз. Вот эти вот, когда два, этот сюда вниз. Здесь может быть сокращ... сократиться до трех элементов. Эти два блока должны друг по другому идти. Блок, если мы идем на статью, то, что я делал. это вот, вот эта вот штука должна быть в самом конце то есть вот это вот меню у нас для мобильных устройств идет вверх, но оно короткое, то есть без выпадающих пунктов то есть должно быть раз только вот эти вот пункты основные, может быть даже более сокращенная версия для мобильных устройств. А вот это меню оно должно уже после текста идти когда мы двигаемся именно для мобильной версии. То есть нам самое важное этот текст показать и показать призыв к действию, получить консультацию. Изучайте этот материал, подключайте дизайнеров и программистов. Если какие-то вопросы задавайте, пожалуйста. Жду ваших вопросов. С вами был Сергей Мирдачук, сайт проекта ⁇ больше продаж ⁇ Внедряйте эти техники и удачных вам продаж!